Дело в том, что за опыт, за 20 лет сетевого маркетинга мы сталкивались с различными моделями э, маркетинг-планов. Были и бинар, бинарные маркетинг-планы, да? линейные, we faced the маточные маркетинг-планы, гибридные маркетинг-планы, разные. The combination. И везде в самом начале была эйфория, а потом, когда мы узнавали эти маркетинг-планы поглубже, там были недостатки. Было у вас такое? И недостатки именно такого плана вы узнавали, которые были пользой компании, но не вам. И вот именно исходя из-за этого, мы когда взялись за соединение маркетинг-плана, мы его весь сами не придумали с нуля. Мы просто взяли готовые модели, а функционал уже изобрели свой. И на сегодняшний день самые известные модели, которые себя уже и... Плюсы показали и минусы. Самые известные модели, которые работают хорошо, мы взяли и просто. И первая модель маркетинг плана это Uni, plan, uni Представьте, какие недостатки есть в Unilevel. Uh, uh, uni На первом уровне. 10% или даже 20%, потом идут 7%, да? потом идет 5%, 1%. А как вы думаете, почему так компания делает маркетинг план? Чтобы uh, деньги остались. Молодец, правильно. Потому что они кормят вас сказками, что чем больше людей, вы же больше там внизу заработаете. на самом деле, правду вам никто не говорит. На самом деле, вот это заканчивается вот здесь. Но никто не говорит, что практике выглядит вот так. И вот эти деньги забирает все компания. И this percentages компании is taking for himself. Вот кто строил большие структуры, все структуры развиваются галстуком. Поэтому у нас 5 лет. Это мы только 5 generations. Так, это первое. Это первое. Как выглядит у нас, да, это недостатки. Как выглядит у нас? Uh, and now we talk about our compensation plan, our uni-level. How does it look for us? <laughs> we are earning for our first lines 0.0007 uh, BTC. <laughs> Сколько? Очень просто, в два раза больше. For the second line we are earning uh, 0, 0, 1, BTC. It's very easy. It's just double, double, Я даже не знаю, я забыл. 50 thousand. No, no, no, it's the fifth row. It's not the bitcoins. <laughs> It's the fifth generation. What такое marketing plan? Это мечта любого сетевика. Чем ниже уровень, тем больше платят два раза. This is the dream of every networker. The lower the generation, higher the income. Это вы можете любого линейщика заткнуть за пояс. And for people who love the Unilever, you can catch everybody from there. Are you agreed? Yes. Super. Who of you invited five people to the first line? Who of you? 25 человек имел во второй линии. Кто из вас 125 человек в третьей линии имел? Кто из вас 625 человек имел в четвертой линии? Уже руки опускаются. 625 Я не знаю, сколько видно у нас. А? Я не знаю. Да, окей, окей. Никто из вас 3125 человек на пятой линии имел в этой дубликации. Так. Окей. Okay. Uh, на самом uh, деле... No. Давай, переверим. Uh, нет, вопрос мой. Сейчас, чтобы понять. Это сейчас речь о нашем... Yeah, да, да, да. да. Окей, окей. Нет, вообще, вообще. А, uh, окей. Okay. Uh, now the, the question is, from the previous companies, who ever had this duplication? Who ever had on the uh, fifth generation 3125 persons?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 Если вы 5 человек пригласите по 07, это 0035, правильно? If you invite 5 persons on your first generation here with our business, you earn uh -huh. 0.035. BTC. Здесь получается 0.35. Здесь получается 35. On the next gener on the next level, if we are 25, it's Then we have 0.35, we have 3.5 and on the fifth generation we have 35 BTC with this application долларов покавали это we announced this in, in dollars The BTC price was 50 and it equals to 200 dollars. Now it's сколько сейчас? Почему вы никто не видите этого преимущества? Why you all don't see what this how powerful this is? Вы за один месяц заработали просто, не пригласив ни одного лишнего человека 20 тысяч за счет просто курсовой стоимости. You just you just earned with this duplication 200,000 dollars by no inviting nobody because the Bitcoin doubled. You understand at that moment? You Anybody has the question again? We want to increase or decrease the price. We have votes that we will keep it with these prices. We don't change it. Uh, this is just the uni-level, and I think with this we can finish the compensation plan. <laughs>